Всем привет! Выиграли лот по муниципальным торгам по адресу Севастопольский проспект, дом 43, корпус 3. Милая бабушка, играли ей в течение полугода, вроде практически стала нашей хорошей знакомой, были доверительные отношения, соответственно договор заключен не был. И это милая бабушка, так скажем, после того, как мы отработали, нам и не отдала, хотя в нее, в общем-то, была 50-процентная скидка. Спасибо, Наталья, за лишний урок, будем иметь в виду, потому что на данный момент нет договора и даже по факту нечего просудить. Ребята, учитесь на наших ошибках, заключайте всегда грамотный договор, тем более они просуживаются в суде.